И всем привет, с вами снова я, Сказки. Сегодня я вам расскажу про такой мод, называется он Smart Моинг. Э -э с этим модом, <сыпь> смотрите, вот как мы будем прыгать. А -а я знаю, вот плаваем мы, конечно, вообще отлично, не спорю. Всплываем тоже неплохо. А если вот так вот, летая, падать, то это, мне кажется, эпично выглядит. И летаешь ты как Супермен вообще четко. Что-то меня вообще ждут. Какие-то лешие. Ну, ладно, пусть. Э -э <сослужит> Что-то их там много. Ай. -яй. Ладно, пусть. Будет так. Ладно, нас убили. Пошел, пошел, вон. Не-не-не, нерва. -не, не Хорошо. И они нам стопроцентно процентно сорвали нашу. А нет, он наоборот нам помог. Смотрите, оп, оп, оп, оп так. Ну, вот это, конечно, хорошо. Опа, э, оп. Да, сейчас. А во все. Вот так. Вот так мы будем. Можем теперь э -э, Удобно Да что такое-то Ай-яй-яй, -ай -ай -ай, ты Леший-то а. Что ж тебе Надо-то Сейчас, погодите Итак, мы друзья, я продолжаю Так Мы задерживаем левый shift пробел проверяем и зажимаем стрел это кнопка в левом нижнем углу клавиатуры потом мы можем еще позать да что такое ты не могу понять только спокойно поз да что такое я успоко... Короче, вот. Вот. Что такое? Ну, в общем, сейчас. Так. Да почему я недавно пролезала? Да что такое? Что мешает? Вот ты издеваешься вот да как да что такое вообще Я не могу никак понять а? в общем здесь можно ползать вообще э, я не до конца им еще научился пользоваться так вот мод, мод конечно прикольный вот особенно за за ну, подниматься вот на такие вот места здоровые. Эм, эм, что еще у нас здесь есть? А, еще у нас есть здесь подкат. Эм, кстати, чтобы вот это эм, ползать, нужно зажать, э, ну, Shift и левый стрел. Потом э, еще можно делать подкат. Его мы делаем. Э, вот, нажимаем левый стрел и shift. Вот. И, и едем. Да его. Также можно вот так вот пере, через эти, такие вот пролезать. Но я не знаю, почему у меня не хочет лезть. Ну, я думаю, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Это был мой первый обзор на моды. Так что, ну не судите строго. Я еще, ну, только первый раз снимаю моды. Но все равно спасибо за внимание. С вами был я, SkyZekid. Всем удачи, всем пока.